что-то говоришь. Левее, что ну, чуть -чуть. Ну, вот это Все. Смочу, правильно? Да, уже, уже пошла запись. Могу говорить. Отлично. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Меня зовут Чериши Вольга Васильевна. И последние пару десятков лет...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 И это было ну, не так просто, то есть были всякие стычки, появились криминальные авторитеты всякие, потом формирования, потом даже небольшая война вспыхнула. То есть вот этот вот конфликт, он привел к тому, что, ну, в общем-то, разгул такой преступности. А находились мы действительно далеко, гарнизон в горах, и рядом был огромный склад боеприпасов.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 И 7 лет, ну, кошмар, да, мы с супругой схватили детей, побежали, так сказать, там рядом в воинской чтобы просто, ну, как бы спасти себя, детей, и вот в это время какая-то, видимо, часть, там, или балванка от снаряда, что-то, в общем-то, отлетел от земли и рикошетом ударило меня по спине. Ну, в этом ажиотаже невозможно было там задумываться, быстрее, так сказать, добежали. Потом полгода что так сказать, вот эта вот э, ситуация от перевода, отъезда в Россию. Конечно, в общем-то, спина болела, там боли, так сказать.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 И вот за эти 36 лет, ну, раньше, конечно, я создал собственную методику лечения. И э, в этой методике огромное место занимает питание. Поэтому вот э, это, несомненно, ну, как бы мы все понимаем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 Ну что, я предлагаю вам начать нашу первую встречу и поговорить, как вы уже сказали, о питании детей от 3 до 7 лет. Полезные калории или еда с характером? Mm, ну да. Ну, э, я думаю, вот как бы, да и более правильно будет, чтобы это было э, понятно. Мы сделаем такой образ, такой э, движения, покупок в магазине. Давайте, Виктория, так сделаем. Да, я вас приглашаю отправиться со мной.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 в естественной среде, выросла именно. То есть это рыба промысловая, э, такая как хек, ментай, сельдь, скумбрия, ну вот этого направления, паутус. То есть э, эта рыба действительно, она э, содержит огромное количество белка, плюс массу дополнительно микроэлементов, и плюс, что очень важно, э, содержится большое количество довольно таких супернеобходимых веществ, как омега-3 жиры. Поэтому мы с вами, давайте вот возьмем, мне, например, очень нравится, но как бы мое восприятие, я своим внукам, у меня, кстати, шесть внуков, да, я им всем достойчиво предлагаю рыбу. И как бы вот скумбрия, скумбрия великолепная и по качеству, и по натуральности, и по содержанию омега-3 жиров. Поэтому давайте возьмем тушку, великолепная тушка скумбрии. Хорошо, ну, скумбрии. И возьмем еще, так сказать, э, э, вот рыбу, которая содержит очень много белка. Это минтай, кстати. Минтай, угу. это всем один из чемпионов по белку. Uh -huh. Поэтому вот давайте возьмем две эти тушки. И это Хорошо, и продолжим наш путь. Да. Подумаем о гарнире. Ну, и я вас приглашаю в отдел круг. Что возьмем здесь? Крупы – это традиционное питание э, uh -huh. в России, э, но есть, конечно, здесь и э, свои определенные нюансы. Во-первых, э, если для детей, да, мы же для детей покупаем, для детей с, э, с маленьких, то есть в возрасте с 3 до 7 лет. Uh -huh. И здесь крупы, опять-таки, должны быть наиболее легкие крупы, те, которые усваиваются детским организмом э, как бы наиболее полноценно и не оказывают нагрузку на кишечник. Uh -huh. Это, прежде всего, гречка. Uh -huh. Это пшено, кстати, рис, и лучше всего рис, так называемый бурый, нечищенный, uh -huh. uh -huh. с кожурой, uh -huh. ну, скажем, пироловка. это может быть и какие-то экзотические, сейчас кропит типа киноэ, да? ну, как uh -huh. бы, это тоже группа, но это как скажем, разнообразие, но в то же время вот манка, кстати, манка. Очень-очень популярный продукт в детском саду.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 О хлебе. Mm -hmm. Какой хлеб можно употреблять нашим детям? Расскажите, пожалуйста, Николай Васильевич. Хлеб традиционный, как бы хлеб в России, современный хлеб, ну, как бы много можно о нем говорить, конечно, о современном хлебе, uh -huh. есть одна большая скажем, проблема. Вот, uh -huh. вот, надо сказать, что современный хлеб это прежде всего хлеб белый. Да? Да, белый. Очень И все изделия много. из белой муки.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 Ну, можно немного, да, да, не нет, решила. однозначно, нельзя вот так вот, знаете, вот как бы именно быть узким таким узким, вот это нельзя. Нет, в принципе, продукты питания, да, У -у -у. Они должны, питание должно быть разнообразным, но мы должны понимать, как родители, как У -у -у. ответственные люди, потому что здоровье, оно формируется именно вот этими привычками, привычками, которые реально изо дня в день мы повторяем.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 И в небольшом количестве. Свекла, морковь, лук, немножко чеснок, там кто любит, капуста. И супа. Ну да, ну как бы незаслуженно. И даже не то, что незаслуженно, а это катастрофично. Я бы так сказал. Катастрофично мало именно овощей содержатся в питании нас самих и наших детей. Это очень плохо. Почему? Потому что надо сразу сказать, что Кроме, скажем, там и полезных витаминов, микроэлементов. Кстати, овощи содержат очень много полезной воды. Воды, uh -huh. это очень важно. Очень. Они еще являются обязательной именно частью питания для того, чтобы было здоровье желудочно-кишечного тракта. Uh -huh. То есть если овощей мало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 Дети, они все-таки <смех>, любят игру. То есть, если вы сделаете какие-то красивые фигурки, например, да, там из моркови. Сейчас очень много разных Да, да, да, сейчас очень много таких вот приспособлений. М -м -м. Это должна быть вовлечение, игра. И, ну, это же ваша заподобили. ответственность, да. Надо и уметь готовить их, в том числе, это так сказать, сочетание знать. Вот. М -м -м. Поэтому, Но это, это не неотъем, это обязательная часть питания. Вот это очень важно, действительно. Хорошо, тогда...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 И да. очень быстрое привыкание. То есть эйфория уходит очень быстро, точно так же, как и приходит. У -у -у. И у ребенка возникает вот это вот непреодолимое желание. У -у -у. И как понимаете, вот часто вообще, когда ребенок приходит к, там, там, ну, с родителями, и возникает эта истерика, когда он да. хочет сладости. Очень часто. Да, очень. Почему? Потому что, в принципе, у него возникает вот, это вот как, ну, как зависимость, понимаете? У -у -у. Это реально зависимость.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 Что вы даете своим детям на сладкое? Вдруг тоже есть какие-то Да, вещи? может быть, есть какие-то свои, так сказать, наработки. Или сложности это... с этим. Что, то, что мы можем сейчас обсудить? Да, было бы очень интересно вот а -а -а. узнать, действительно. Хорошо, тогда тоже ждем да, вопросы. Да, очень интересно. Да. Тем не менее, отходим. Ну, к, сожалению, да, к, к сожалению, мы лучше обойдем стороной да, этот отдел. И зайдем в молочный отдел. Может быть, здесь вы что-то посоветуете нам приобрести? Я думаю, молочное молоко, молочные продукты – это обязательный компонент питания ребенка. Но сейчас очень много такой информации, что молоко вредное, нужно обязательно от него отказаться. Слышали об этом? Конечно. Ну, я постоянно изучаю эти вопросы. У -у -у. Ну, в чем проблема сегодняшних молочных продуктов, молока, всех мол обычных продуктов в том что опять-таки натурально так сказать ни одна корова молоко не дает все все молоко которое изначально берется но берется в громадных комплексах где опять-таки коров кормят специализированные кормами которые однозначно всегда содержат и гормоны и антибиотики плюс там еще доение специализированное но смысл именно в этом то есть как бы ну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 и все равно молоч, молоко, как само по себе цельное, мы берем молоко У -у -у. в небольшом количестве, вполне может присутствовать питание. Все равно как бы технология соблюдается. У -у -у. А, ну какие-то, скажем, там может быть небольшие следы а, вредных веществ присутствуют в молоке. Но, Но думаю, это избежать. Невозможно, это невозможно избежать. Но как У -у -у. бы все равно молоко должно присутствовать. Я бы сказал, так, ну, в расчете примерно там 200-300 миллилитров молока, сварить молочную кашу, mm -hmm. вот, как бы там один или через, каждый день или через день это вполне нормально. А mm -hmm. вот кисломолочные продукты это mm -hmm. очень хорошие, почему? Mm -hmm. Потому что кисломолочные продукты они содержат большое количество белка, потому что вот понимаете, mm -hmm. для детей очень важный момент, супер важный, это белок, и причем mm -hmm. белок животный, потому есть mm -hmm. есть растительный белок. Он там в овощах, фруктах, в крупах. Uh -huh. А вот животный белок он в том числе содержится в большом количестве в твороге. Причем, uh -huh. надо сразу сказать, для детей, вообще, для детей, если мы будем говорить, то жирный творог – это лучше, чем так называемый обезжиренный. Uh -huh. да, это лучше. Он правильней, он uh -huh. лучше во всех и отношениях. Полезнее. И полезнее, да, и полезнее конечно. А, а сыры, ну, вот, да, да, да, многие не дают. И правильно, ну, здесь очень важно, сыры великолепный продукт, питания mm -hmm. для детей. Но какие сыры? То есть если это будут сыры, скажем, такие вот твердые, ну типа э, скажем, российские, голландские, ну, ну понимаете, да, да? да? То есть они, конечно, содержат очень большое количество жира. И вот ага. этот вот жир, хотя не белок содержит, но жир в огромном больше. количестве, ну даже больше, да, до 50-60 процентов ага. от массы это жир. Такой не подходит. Сыр. Он очень тяжелый сыр, ага. да, то жира много, как бы и не усвоится, это вызывает расстройство. Ага. А вот так называемые мягкие сыры, белые сыры еще, ну, mm -hmm. как фета, как адыгейский, сулгунь, mm -hmm. ну, вариации вот такие, белые, То да. То можно, дать попробовать, чтобы они, это, да? это очень, надо, наоборот, надо, скажем, mm -hmm. как бы, это приучать, воспитывать mm -hmm. ребенка, вадить чтобы... В да, вводить рацион, потому что сыр, именно белый mm -hmm. сыр, вот, содержит очень хороший белок, масса и кальций тот же, и масса, mm -hmm. так сказать, других витаминов, это очень хороший продукт питания, но именно сыр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 Он, конечно, понимаете, сам по себе вот настоящий йогурт, он кислый. довольно кислый. Сами, да, да. И родители да. говорят, да. нет, нет, нет, это не Значит, тогда чем больше как бы, добавок угу. в йогурте, и чем он слаще. Напугайте. Вот, чем он, тем он хуже. Чем слаще, чем больше... Мне кажется, будет, там прям еще красители какие-то. Может да? быть, но даже давайте так, вот это все натуральное. Скажем, uh -huh. кусочки натуральных фруктов, uh -huh. там, и клубника, uh -huh. и, скажем, uh -huh. тогда даже мед положили. Uh -huh. вот. И шоколад. И шоколад положили. Орешек. И орешек. положили. Но дело в том, что э, система такая, вот, скажем, желудка, любого uh -huh. ну, ребенка, желудок ребенка, выделяет желудочный сок, который uh -huh. содержит соляную кислоту. И соляная mm -hmm. кислота, она вступает в реакцию со сладостями. Ну, сладости как бы, есть и э, в фруктах, и в ягодах, mm -hmm. и в шоколаде, да. Mm -hmm. вот. И в процессе химической реакции образуется алкоголь и углекислый газ. Mm -hmm. Mm -hmm. И поэтому огромное количество детей... Вот спрашивают меня, родители, как у ребенка в 5 лет может быть воспаление желудка, mm -hmm. гастрит? Mm -hmm. а, а вот, пожалуйста, да, то есть мы своими руками...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 Ну, значит, тогда придет время, когда... А, ну, можно добавить чуть-чуть меда или немного варенья ну, домашнего. Ну, в принципе, чуть-чуть можно, немного, да. да? Вот. Но это как бы, да, здесь как бы не принципиально. Uh -huh. Все-таки, все-таки, скажем, вот творог и сыр белый – это суперпродукты, полезные для ребенка. А сметана? Сметана, да, как бы, ну, как бы дополнение. Сметана, сливки – uh -huh. это тоже хорошие продукты, здесь как бы как дополнение. Пожалуйста. Ладно, возьмем. Возьмем и обязательно.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 что все они пьют сок из пакета ну, да. И тоже многие родители говорят, что это прекрасная альтернатива чаю и, и там компотам, потому что их очень ну, долго варить. И вот сок купил, и пожалуйста, ну, Это быстро, конечно. Что скажете? Я не покупаю. Но не знаю, права ли я. Дети иногда, конечно, просят. Конечно. Это что это делать? Вот. Надо сказать сразу, что э, сок э, натуральный. Он не может храниться...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 Бродяй, ну, как бы там все равно, бродильные вещества, то угу. сахара сами по себе начинают бродить, да, понимаете? Да. То есть это вот, давайте так сразу решим. Значит, натурального сока, который пакетированы, нет. Вот.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 питательное вещество но для детей все-таки надо очень внимательно натуральные соки свежевыжатые да? вот, до дома, свеже, да, дома например свежевыжатый натуральный сок свежевыжатый но очень внимательно почему потому что соки все они обладают концентратой и они обладают очень активным действием на человеческий организм но ну, прежде всего на печень кишечник пожелудочный жизнь очень активны, поэтому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 Uh -huh. То есть это самое лучшее. Из бутылок? Или нет. Очень нет, принципиальный нет, вопрос. Принципиально правильный вопрос, вопрос правильный. Из бутылок однозначно нет. Из там кулеров это сто процентов uh -huh. нет, потому что uh -huh. это доказанный факт. Если вода стоит, скажем, больше где-то трех недель в uh -huh. емкости, любой емкости причем, в uh ней -huh. опять-таки начинают бурно развиваться микробы. Uh -huh. Они там всегда присутствуют все равно, микробы. Ну, как бы uh -huh. только дистиллированная вода не содержит микробы. А тем более все, сказать, вся пластмасса, в которой находится в вот емкость пластмассовая вода,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 реакции, в том, аллергия, да, однозначно, да. в том числе, вот, поэтому э, пить, в общем-то, воду бутулированную, в любой, так сказать, в любом да. варианте, нехорошо, э, да, наша вода водопроводная, она тоже, как бы, не подарок, да, вызывает, вопросы. вызывает массу, массу вопросов, причем, да. поэтому, ну, как бы, самый правильный вариант, это вода из водопроводного крана, которая очищена хорошим фильтром, да.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 Много-много овощей, да. полезные легкие крупы, да. воду мы не стали покупать. Ну, к сожалению, здесь нет хорошего, да. не, Дома купить. у нас есть фитнес. Да. И о, в молочном отделе взяли сыр, кефир и йогурт. И, От... творог, и творог взяли. Да, на да, утро. Да. Отлично, по-моему, у нас корзина получилась. Ничего да, сложного. Нет, мы, мы забыли, я думаю, что мы забыли фрукты.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 Ну, ну, это перекусы, ну, наверное, Ну, да да, да, да, да, да, но отдельные, отдельные. отдельные. отдельные. отдельные. То это... есть их не нужно смешивать с основным нет, нет, нет, приемом. Нет, нет. Вот, и особенно mm -hmm. после еды есть фрукты, это тоже очень плохо. Mm -hmm. это, это, это надо знать. Да. Но в то же время фрукты должны быть обязательными. Хорошо, отлично у нас получилась с вами корзина. И я бы хотела у вас вот что спросить. Недавно с детьми мы были на детском дне рождения.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 я вместе с ними читаю этикетки. Mm -hmm. Но, естественно, не так, чтобы подробно ну, на, да. на их языке объясняем доступно, что здесь вот содержится то-то и то-то, да, да. нам это не полезно. Ну, да, и да. они уже заинтересованы просто меня прочитать, чтобы самим принять решение, возьмем да. мы это или не возьмем.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 Да. Некоторые прям как-то вот едят кусками все, да? Кто-то ну, да. сидит наоборот, долго ест, кто-то очень много пьет, ну, кто-то да. вообще не пьет. Расскажите, пожалуйста, об этом. Это вот, э, следующий такой громадный раздел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 Ребенка все-таки не кормить э, сразу после сна. То есть э, старайтесь, родители, действительно, чтобы немножко, ну, как немножко, но хотя бы примерно в течение там, 40 минут, часа, э, ребенок вот, mm -hmm. проснулся, и потом он был чем-то занят, да? занят, так сказать, ну, какие-то гиена там, прогулка, может mm -hmm. быть, какие-то. То есть он немножко должен, организм, проснуться. Mm -hmm. то есть если, да, да, да, если он только встал и сразу ему, так сказать, вот кушай,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 а желудок он остался жидким но в принципе это не должно быть изначально вот и как бы эта песня нет здоровый желудок он убивает все мы об этом еще будем говорить это как бы такая стерилизующая камера где все инфекция Ну, здоровая конечно желудок поэтому в принципе и следить должны конечно по технологии но бояться этого особо не надо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 Сливочное масло – это лучший продукт, именно как, ну, жировой, да, для ребенка, потому что растительные масла, я скажу только об одной особенности. Это известный факт, давно uh -huh. известное, что если масло растительное, вы на нем жарите что-то, готовите, uh -huh. оно нагревается, начинает кипеть, вот это нагревание само при кипении запускает процесс создания олифы. Вот так. Крайне токсичное вещество, uh -huh. которое мощно разрушает печени кишечник человека и и это есть. факт. А если в сыром виде? ну да, масло. И никто не говорит, что это плохой продукт. Хорошее, качественное. Можно там... пробовать, я думаю, для салата, не, да? Нет, послушайте, не пробуйте. Надо использовать, конечно, подсолнечное масло только нерафинированное, конечно, и холодного отжима. И оливковое масло нерафинированное холодного отжима. Да даже пальмовое масло.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 Тот же, например, там картофель и свекла, ну, все овощи ходовые у нас, они где-то уже месяца три лежат и будут еще лежать, у -у -у. они теряют внешний вид, действительно, они скорее, становятся сморщенными, в них действительно разрушаются витамины, но то же самое все происходит и в замороженных овощах, у -у -у. то есть, как бы переплачивать я не вижу необходимости, то есть,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 Просто mm -hmm. разница будет в цене, в цене. А если сам замораживаешь, очень многие специальные холодильники Да, покупают, морозильники. Да, морозильники, да. В принципе, это как бы вариант хранения. Mm -hmm. И некоторые, ну, прежде всего, фрукты, надо сказать. Вот фрукты, они значительно лучше. Ягоды, фрукты, они mm -hmm. сохраняются в морозильнике значительно лучше. И это просто вариант хранения, который действительно э, надо делать. Вот фрукты и ягоды. Mm -hmm. А овощи бессмысленно. Mm -hmm. Потому что, опять-таки,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 Сколько всего толстых?